творчество и самопроизвольное проявление своих талантов. Меркурий символизирует мышление как восприятие и обмен товарами и информацией, а также ее анализ, оценку, взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций, обучение прежде всего конкретное, практичное, а не духовно-философское.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 Энергичный ли он, положительная ли эта энергия, или же отрицательная. Транзитный Меркурий, в зависимости от аспектов, которые он формирует к личным планетам, дает человеку возможность так или иначе реализовывать свой интеллект в социальных связях и контактах. Друзья, если вам нужна индивидуальная консультация, разбор натальной карты, Прогноз на определенный период времени. Связывайтесь со мной. Контакты на главной странице и под видео. 16 марта в 00:27 по киевскому времени Меркурий входит в знак рыбы. Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном в этот день. Меркурий в рыбах имеет статус изгнания и падения, что акцентирует вопросы ментального здоровья в этот период. Люди с тонкой душевной организацией подвержены перепадам настроения. Они как бы погружаются в себя, сложнее выражать свои мысли, проявлять себя через слово, дело. Но это творческий период, приходит вдохновение, люди становятся душевнее, в то же время снижается концентрация внимания. Вероятные ошибки там, где требуется точность и логика. Особенно важно проверять информацию, те факты и цифры, которые вы воспринимаете как верные период движения «Меркурия» по знаку «Рыбы» преобладает всеобщее необъективное отношение к новостям и новым Знаниям. В период транзита «Меркурия» по знаку «Рыбы» с 16 марта по 4 апреля многие люди становятся очень мнительными в общении с другими людьми, сомневаются в своих чувствах, часто не доверяют друг другу. «Рыбы» — водный знак. Люди склонны копить обиды в этот период. Многим трудно вслух говорить о своих эмоциях, больше склонно держать их при себе или показывать чувства и эмоции образно, через творчество. Не особенно удается логически делать выводы, сложнее учиться и воспринимать информацию. Серьезные решения принимаются под влиянием эмоций и чувств, о чем впоследствии можно пожалеть. Ключевые даты транзита Меркурия по знаку Рыбы следующие. Двадцать 21 марта формируется гармоничный аспект Меркурий-Уран в точной сексте 22 марта ночью, что способствует появлению новых и оригинальных идей. Интуиция позволяет найти выход из ситуации, которая ранее казалась неразрешимой. Усиливается творческое мышление, стремление к предовым преобразованиям и новым методам в работе и отношениях с партнерами и сотрудниками. Возможно, неожиданное поступление приятной или нужной информации. День 21 марта, а также и 22 марта, благоприятны для долгосрочного планирования. Заключение соглашений. Не исключен внезапный поворот событий и многое 21 и 22 марта проходит не так, как вы задумали. 23 марта формируется напряженный аспект Меркурий-Марс. Его действие будет ощущаться также и 24 марта. Нервозность, беспокойство, раздражительность толкают к поспешным, необдуманным действиям, неуместной критике или провокационному поведению в кругу своих близких. При общении с другими следует постараться собрать всю свою сдержанность. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с огнем, острыми предметами, техникой. Возможны трудности в финансовой сфере, в решении вопросов распределения прибыли, совместной деятельности и вложения денег. 30 марта Меркурий соединяется с Нептуном. Ощущение реальности ослабевает. Люди склонны строить иллюзии, обманывать друг друга, плести интриги. В целом это неблагоприятный день для общественных контактов, переговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в в самую суть дела. Также усиливается творческое воображение и подсознательные процессы, а также поэтичность, интуитивное восприятие мира, возможные проявления телепатии и ясновидения. Появляется склонность к принятию алкоголя и других средств, меняющих сознание. Если вы принимаете лекарства, Будьте осторожны, в этот день количество аллергий может усилиться. Могут проявить себя трудно диагностируемые заболевания. 4 апреля. В 6.41 по киевскому времени Меркурий входит знак Но об этом в другом видео, а дальше я расскажу о влиянии транзитного Меркурия на все знаки зодиака. Овен, транзитный Меркурий движется по вашему символическому Двенадцатому дому, который отвечает за тайны, кармические вопросы, подсознательные процессы, а также иллюзии и изоляцию. Меркурий строит напряженный аспект к вашему управителю Марсу. В этот период возможно поступление неточной информации или неверных указаний, вводящих вас в заблуждение. Поломка автомобиля или задержка средств общественного транспорта могут нарушить ваши планы. Не стоит в период движения Меркурия по знаку рыбы покупать машину или оборудование. Но вы сможете продвинуться вперед, если будете помнить об осторожности. При этом также будете проверять всю ту информацию, которая к вам поступает. Ради собственного преимущества избегайте опрометчивых поступков. И постарайтесь внимательно изучить документы, любые бумаги, прежде чем что-то подписать. В этот период существует склонность к тому, что вас могут попытаться обмануть или вы сами захотите обмануться. Телец. Поток информации и общения, направленный в вашу сторону в этот период, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и осуществить личное влияние. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы продемонстрируете на собраниях, групповых дискуссиях или в связи с общественными событиями и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации. Близнецы. В этот период сложно решить даже простые задачи. Вы получите множество информации, но по большей части она будет повторяться, и вы зря потратите время. Возможно, поломка телефона, потеря мелкой, но важной вещи. Оборудование ломается как раз в тот момент, когда вы в нем нуждаетесь больше всего, а покупка или доставка нового затягивается. Появляется много забот и хлопот, возникают головные боли. Старайтесь внимательно вникать во все пункты документов. Несмотря на необходимость преодоления множества препятствий, успех вполне возможен. Рак – хороший период для налаживания взаимоотношений с коллегами, соседями, родственниками и близкими людьми. Идеи и информация, которые вы используете, и деятельность, в которой вы будете участвовать, повлекут за собой быстрый прогресс. Вам помогут в этом эмоциональная сдержанность и отсутствие эгоистических устремлений. Вероятен свободный обмен мнениями на собраниях и дискуссиях. Творческие проекты будут успешно осуществляться. Поездки будут проходить без приключений и принесут вам удовольствие. Лев. Нейтральный период по всем сферам, за который ответственен Меркурий. Задачи решаются, бизнес, творческие проекты развиваются медленно, но уверенно. Даже если с первого раза что-то не получается, не отказывайтесь от своих целей. Возможно, нужно просто найти компромиссное решение и пересмотреть условия. Поскольку загруженность работы небольшая, этот период лучше посвятить семье, романтике, взаимоотношениям с детьми. Их удается трансформировать и улучшить дело сложно оказывать влияние на окружающих вас людей ваши идеи в это время не находят поддержки коллег и партнеров самостоятельная работа собственные творческие проекты также продвигаются с трудом у вас может вывести из равновесия поток иных мнений и людей движущихся в противоположном направлении не стоит надеяться на других людей они будут постоянно менять свое мнение, и любой рабочий процесс может остановиться. Правильно оценивайте перспективы и временные сроки. Не удастся коротким путем достичь цели. Весы. Приходится приспосабливаться к обстоятельствам, под кого-то подстраиваться. Возникает необходимость решать множество бытовых вопросов. Ваше повседневное расписание будет переполнено мелкими делами, сообщениями и информацией. Вам придется вплотную заняться организацией, методами и планированием в целом. Хорошее время для того, чтобы заняться своим здоровьем, посетить косметолога, сделать новую прическу и улучшить физическую форму. Запишитесь на курс массажа или займитесь физкультурой. Вы быстро достигнете желаемых результатов. Скорпион. Период повышенной творческой активности, любви, развития бизнеса. Полученные вами информация или новости могут касаться вашего ребенка или романтического партнера. Не спешите всему верить. Скорее всего, сведения будут неточными, что может привести к недоразумениям во взаимоотношениях. Возможно, удачная поездка, связанная с вашим хобби, или это будет отдых, связанный с отпуском. Главное, не потеряйте билеты и не спутайте расписание транспорта. Стрелец. В этот период вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. Возможно, критика в ваш адрес. Даже если она направлена лично не на вас, вы, скорее всего, примете ее на свой счет. Вы склонны отчаянно защищать свою территорию, придумывать себе несуществующую ситуацию, будто бы вам хочет кто-то помешать или даже навредить. Старайтесь проявить терпение. Это поможет преодолеть все препятствия и успешно завершить все ваши планы. Козерог. Это время благоприятно для переписки и сбора информации. Если же партнеры не склонны разделить ваше мнение и поддержать ваши идеи, работайте самостоятельно. У вас многое получится в этот период. Не отказывайтесь от своих планов, смело продолжайте двигаться вперед. Легкость протекания мыслительных процессов, обостренное умственное восприятие, усиление памяти интуиции – помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы ваши действия правильно подобранные слова могут вдохновить коллектив внушить чувство уверенности и обозначить реальные перспективы водолей у вас появится шанс приобрести некий уникальный опыт или информацию в этот же период следует ожидать возможности применить свой технический опыт и социологические навыки, осуществить неожиданное путешествие в необычное место, принять участие в финансовых делах. Успех, сопутствующий вам в этот период, является результатом нестандартных взглядов и подходов, а также того, что ваши действия не будут согласованы с действиями окружающих. Следовательно, вас никто не собьет с намеченного пути. Рыбы, это время поиска идей и методов, и вы найдете именно ту информацию, в которой нуждаетесь. Постоянный поток сведений будет поступать к вам со всех сторон. Полученная информация, поездки и новые знакомства побуждают вас к творчеству. Сосредоточенность на своих желаниях, потребностях, интеллектуальных устремлениях и самовыражении поможет вам добиться более высоких уровней воображения и оригинальности. На этом у меня все. Кого интересует личная консультация, записывайтесь контакты на главной странице и под видео. Благодарю вас за внимание. Мне нужны ваши лайки и комментарии. Буду признательна за репост поддержите мой youtube канал поделитесь этим видео оно многим может быть интересно и полезно до новых встреч пока пока